Всем здравствуйте! Пошли мы с собачками на охоту. Вот такая красота в лесу. Красота то красота, но за она насыпаться будет хорошо. Чего вы тут унюхали? Непонятно то тут лежало, да? В общем, ладно. Сейчас где-нибудь найду дырочку в кустах пролезти и пойдем гулять. Тут вот, короче, зайцев немного было. На подходе избеганы старые следы. Вот какой-то такой свеженький. Вон обычно ветер ложился прошлый год. чехом когда ходил вот за вот этим носком. Там, типа также полянка удается. Три раза мы его поднимали оттуда. Может того собаки и выгонят. Иди, иди, Грэти, иди ищи, иди ищи. Вот наткнулись мы на перекресток Заячьих дорог Туда, туда, туда, туда И Грета он там он Один куст уже не знаю, раз на 10 Пролезла Тоже тропа так вот, вот идет Сюда потом прибежала, крутнулась Обратно туда И где-то он нас похоже обманул Где он? местность в лесу прошлый год в этих кустах стрелял метров наверно еще гуще было место тут есть Это как до шороха наверное и то даже ближе мог только разглядеть ладно пойдем походим собака вроде хоть какой-то интерес сегодня есть что-то пытается найти шорох маленько начинает от меня уходить подальше, если местность более открытая, дальше уходит, если вот кустов побольше, то не сильно далеко. чаще стал загретой уходить, далековато довольно, не так что под ногами бегает, вот заячие вообще свежие следы, где-то лежит, может быть рядом, а может быть и далеко. Да и тут и зайцев, наверное, с десяток должно быть в этих кустах. Будем искать. Как у меня говорил один мой хороший знакомый, если же он твой, то он твой. Вообще зверь любой. Хоть ты ползком ползи. Если он твой, он твой. Хоть ты на правом лезь из кустов. Кучу шума создавая, если он твой, то он твой, никуда не убежит, и получится так, что ты его сможешь добыть, так что вот то, что я сейчас хожу тут разговариваю, если он мой, то он мой, ну ладно. Нашли место кормления зайца. Тут покушал хорошо. Вот где-то коллек. Может быть в тех кустах. Может быть вообще куда-нибудь туда ушел. А пришли мы, пришли мы с той стороны. Там все в тропах. в тропах ничего не разобрать, все, ищет, да, Грета, кого стрелял, скажи, этот хозяин, да, Шорох, Шорох даже прибежал, ну, что я скажу, Михаил стреляет хорошо, конечно, но не всегда в цель. Навели мы, в общем, шороха в лесу. И где-то вон там, короче, вон там примерно, где-то от Греты Тетерев взлетел. Сел на березу. Она под эту березу, он там, курками, курками что-то с ума засходил. тоже не ожидал собаку. Как и мы, Тетерева. И, в общем, вот так вот, вот полетел, полетел. Ну, что, я думаю, Собак же надо все равно азарту придать. В общем, бах-бах туда. Оттуда фига. Вот так вот. Гreta-то побежала как тетерев летела. Шорох сразу от выстрела ко мне. Так, ладно, надо перезарядиться, вдруг еще звери есть. Ну а если никого нету, то вот так вот, в общем, у нас охота сложилась. гухаря мы не нашли. Зайца мы не нашли, косули от нас убегают, по тетереву мне не попасть, не сильно маленький, вот так вот.